Когда не забуду. Он был или не был? Этот вечер. Пожаром зари со шиной раствинуто бледное небо. А на желтой зари фонари. Я сидела у окна в переполненном зале. Где-то пересмачки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо. Ай. Ты склянула. Я встретил смущенный дерзкий взор надменный. И отдал поклон. Обратись к кавалеру намеренно резко ты сказала. И это. Но сейчас же в ответ где-то грянули струны и ступлены за Но была ты со мной всем презрением юным, чуть заметным, трошанием руки. Ты рванулась движением спокойной птицы, ты была словно сон легка. И вдохнули духи дремали ресницы, зашептались тревожно шелка. Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала и, бросая, кричала, лови. Она не принчала, цыганка плясала и визжала. В любви.